Всем привет! С вами в эфире портал 713. И сегодня у нас очень интересная тема. Доказываем, что все услуги ЖКХ оплачены. Значит, у нас уже на портале достаточно много информации по теме ЖКХ. Кому интересно погрузиться во все перипетии, во все коллизии, все, что там понатворили наши товарищи ЖКХшники, можете обратиться к информации на портале. Достаточно тема хорошо изучена и хорошо раскрыта. Сегодня у нас такая небольшая лекция конкретно по одному вопросу. «Как доказать, что все услуги ЖКХ оплачены?» Непосредственно, доказательная база. Доказательная база строится всего лишь на 8 постулатах. Ребят, сейчас я вам объясню их нюансы, чтобы вы понимали. Да? Всего лишь 8 постулатов, несколько запросов, которые нужно сделать. И это все, этот вопрос будет доказан раз и навсегда. И не нужно будет ни, ни переписку вести, ничего. Исходя из понимания, как доказать, что все услуги ЖКХ оплачены, вы уже строите свою тактику, стратегию по взаимодействию с управляющей компанией с Судами, с администрациями, в общем, с кем вы там взаимодействуете, исходя из вашей ситуации. Да? Может быть, кто-то из вас проснулся, только начал понимать, что происходит, да, и вот эти ваши вопросы, а с чего начать? Начать, естественно, надо с изучения вопроса в целом. Как мы изучаем вопрос? Пожалуйста, куча всего в Ютубе по теме ЖКХ. Со всех сторон. Куча методик, методичек написано. На портале 713 тоже есть не одна лекция. Несколько лекций по этой тематике, где достаточно глубоко это все рассказано. Вот, я всем рекомендую в любом случае изучить весь этот пласт знаний. Для чего? Для того, чтобы вы понимали уже и имели некий такой базовый фундамент, да? от чего оттолкнуться, на что опереться, то есть вы уже должны плавать там, как рыба в воде. Вот когда вы получите некий базовый фундамент, после изучения вот этой информации, не хватит у меня на ресурсе, идите в YouTube. Очень много ребят, не буду сейчас всех перечислять, да очень много ребят, кто эту тему раскопал. Очень много. То есть тема перекопана вдоль и поперек. Поэтому первое, что нужно сделать, с чего начать по теме ЖКХ, изучить фундаментально вопрос. Изучить все, что касается фундаментально этого вопроса. Второе. Второе, это вам нужно сделать несколько запросов в различные структуры. Сейчас мы будем обсуждать, куда конкретно, чтобы это не растянуть долго, чтобы это не заживать, да, в общем не не растратить весь пыл и огонь, а, скажем так, концентрированно, точечно нанести удар. Значит, задача у нас сегодня такая. Мы сегодня доказываем, что все услуги ЖКХ оплачены. Я вам выложу под этим роликом документ, даже два документа. Значит, кто будет смотреть, слушать этот ролик на Ютубе, значит, товарищи ютуберы, кто будет этот ролик копировать, это аудиосообщение, пожалуйста, скопируйте вместе с двумя документами, чтобы мне потом люди в личку в 4 утра не писали, дайте мне документы, Хорошо. Вот, вместе с этими документами скачайте себе под роликом Разместите, либо отправляйте людей на наш портал в Telegram. Называется он I'm free invoking. Вот, и пускай люди там ищут эти документы. В любом случае, ребят, документы два. Первый называется методичка. Доказываем, что ЖКХ оплачено. Второй тоже будет называться Методичка. Вот там будет вся основная база по ЖКХ. Изучаем базу, а потом изучаем методичку, как доказать, что все оплачено. Хорошо? Договорились? Все, поехали. Значит, первый вопрос. Обеспечение человека – это обязанность государства. Доказывается очень просто. Статья 7 проекта Конституции Российской Федерации. Политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это как база. Поехали дальше. Второй вопрос. Весь э, жилищный фонд у нас относится к государственному и муниципальному. Это установлено главой 2 Жилищного кодекса Российской Федерации. Почитайте, пожалуйста, всю ее внимательно, первую главу и вторую главу. Так вот, в соответствии с главой 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, весь жилищный фонд РФ отнесен к муниципальному и государственному. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 4 жилищного кодекса государственная регистрация права, возникновение, осуществление, изменение, прекращение владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями возможно исключительно государственного и муниципального жилищных фондов. Что это значит? Перевожу. Это значит, что свидетельство о регистрации права на жилую площадь, можно получить только если ваш дом отнесен к государственному и муниципальному жилищному фонду. Даже если вы свою избушку, дачку или что-то там еще построили и, и считаете, что это ваш личный жилой дом, ваш личный, да, частное, частное хотите домовладение построить и идете его регистрировать, так вот, с момента, как вы получаете право собственности с момента регистрации а, права в общей собственности, прав, право собственности на ваш дом или на вашу жилую площадь, да, ваше строение, ваше здание уже соотнесено к государственному и муниципальному жилищному фонду. Понятно, да? Если у вас есть бумажка о регистрации права на руках, или как сейчас выписка, раньше были желтенькие-зелененькие портяночки, а сейчас выписки, да, которые живут, по-моему, один месяц, если я не ошибаюсь. Вот. Так вот, если у вас есть такая бумажка, если в Росреестре про вас есть сведения, ребята, я вас поздравляю. Значит, ваше здание, ваш дом относится к государственному и муниципальному жилищному фонду. Что это значит и с чем это едят, будем разбирать дальше. Значит, третий вопрос. Какой у вас является дом или ваше здание, где вы проживаете, да, к какому типу здания, строения он относится? У нас наш законодатель выделяет два здания, два типа зданий строений. Это либо многоквартирный дом, либо жилой дом. В чем разница и где это написано? Но ну, Самое пресловутое всеми любимое 354е постановление правительства открывайте по ЖКХ, да? И там написано многоквартирных домов и жилых домов. О, как интересно, да? То есть мы уже понимаем, что есть, блин, два типа жилых, да, два типа домов, и чем-то они отличаются. Вот, так чем же они отличаются? В статье 36 жилищного кодекса четко установлены критерии, по которым дом признается многоквартирным, ребята. Открываем, внимательнейшим образом читаем 36-ю статью, и вы увидите потрясающую вещь, что оказывается многоквартирный дом МКД, наш любимый, это только те дома, в которых зарегистрировано право в, в доли общей собственности, общего имущества. А что такое общее имущество? Общее имущество ⁇ это первая земля. Все объекты благоустройства и озеленения на этой земле, это инженерные сети, это какие-то постройки технологические, там еще какие-то, то есть все, что есть на земле, включая ваш дом. И вот весь вот этот дом, стоящий на этой земле, это все единая собственность, единая собственность всех собственников. Значит, перевожу на русский язык. А, помните, раньше была такая фигня, называлась это кондоминиумы. Это когда а, 3-4 собственника, допустим, строились такие дома на три хозяина, на 4 хозяина, да, или на два хозяина, вот, то есть покупалась земля или как-то там у колхоза выделялась эта земля, да, раньше, в колхозах раньше была такая штука, и когда несколько собственников, кстати, сейчас это все дело процветает на частных этих, частных участках, да, когда вот у нас самострои сносят, там эти многоквартирные дома стали строить МКД, вот это они и есть. МКД – это когда личный участок земельный, да, он прям выделен в собственность. А, вы, личная, личные сети, инженерные сети, свет, вода, газ, что там подведено, да? Личные там деревья, насаждения, будки, детские площадки, вот эта вся лабудинь, все, что там, забор туда же вкопанный, да? Это все общее имущество вот этих там трех-четырех собственников, кто там квартирами обладает, да? То есть вот это все, помимо жилых, жилых метров, ну, допустим, давайте возьмем жилой дом на четыре, на четыре семьи, да, на четыре собственника. То есть четыре квартиры. И вот все, что между этими собственниками поделено, то есть начиная земля, насаждение, трали-вали, да, вот это все является ä, собственностью МКД и делится между четырьмя в... В строгом соответствии с жилыми площадями, то есть у одного может быть квартира 100 квадратных метров, у другого 300, у четвертого там 500, у второго там или у третьего там и того меньше, да, то есть соразмерно доли э, жилого помещения, соразмерно вот площади жилого помещения, понятно, да. То есть, если у, допустим, первого собственника 100 квадратных метров, да, у второго собственника 100 квадратных метров, у третьего 200, у четвертого 200, да, то вы можете посчитать, все вместе это будет... А сколько здесь у нас? 600 квадратных метров, да, плюс к этому мы там делим там 15 соток земля, там что там еще, 15 деревьев у нас есть, да, там две лавочки, 3 скамеечки, что-то там еще есть, сети есть туда-сюда, в общем, соразмерно вот этим долям 100 квадратным метром, либо 200 квадратным метром делится вот эта площадь, да. Итого у нас получается там, грубо говоря, 15 соток делим на 6, да, одну шестую мы берем первому собственнику, одну шестую берем а, второму собственнику, две шестых берем третьему две шестых четвертому. Понятно, да? То есть соразмерно. Так вот, ребята, когда у вас в свидетельстве о праве собственности есть четко выделенная доля 2 шестых, или там 0 с какими-то там она там будет, 0,0053, грубо говоря, да, доля. Когда у вас выделена доля, четко прописано, что жилая площадь и 83,1, доля общего имущества 0,024. Вот если вот эти данные у вас записаны, все окей, у вас МКД, я вас поздравляю. Тогда на вас распространяется весь жилищный кодекс. Ребята, вы в танцах. Если у вас вот этих данных нету, то у вас обычный жилой дом. И жилищный кодекс на вас не распространяется от слова совсем, потому что дальше третья глава и все остальные главы, ребята, это все про МКД. Там слова «жилой дом» нету совсем. Вот почитайте внимательно. Значит, в МКД могут быть ТСЖ, ЖСК, всякая лабуда. Да? В чем отличается ЖСК? Вообще у нас ЖСК все вне закона. Почему? Потому что жилищно-строительный кооператив, главным его отличием и характеристикой является наличие собственности. В строящемся доме, да, это, во-первых, должна быть земля в собственности, а во-вторых, должно быть или разрешение там на аренду, но, неважно, должна быть оформлена собственность. Как только у вашего ЖСК, -строительного кооператива отсутствует какая-либо собственность, он не имеет права находиться в этой форме собственности, и он должен быть перерегистрирован как минимум в ТСЖ. Товарищество собственников жилья, еще раз, да, это про МКД. Это про вот эти так называемые бывшие кондоминимумы. либо сейчас их называют таунхаусы, да, вот по этому принципу строят, или какие-то дома на несколько хозяев. Вот это все про вас, ребята. Вот у кого вот такие вот <такие>, такие петрушки, это про вас. Это вам нужен товарищество собственников жилья, потому что вы действительно вы все вместе собственники, вы все вместе несете соразмерно обязаны нести расходы, потому что это ваше реально ваше имущество. У вас на него не. Никто не посягает. Вот весь жилищный кодекс, ребята, про вас. Вот, я вас с этим поздравляю. Дальше поехали. Значит, если у нас вот этих петрушек нету, вот этих общедалевой собственности нету, вот, ребята, забудьте, у вас жилой дом. Все, точка. Значит, следующий вопрос, четвертый. На кого распространяются нормы для многоквартирных домов? Вот э, только что про это сказала, еще раз повторюсь. да, Распространяется на тех, у кого есть в наличии документы. Как минимум 5 у вас должно быть документов, тогда вы будете собственниками МКД многоквартирного дома. Первое. Должно быть право собственности на жилое помещение, квартиру. Раз. Второе. Должно быть право собственности на размер доли в праве общей собственности, общего имущества. Плюс. У вас как минимум должен быть паспорт жилого дома вашего, да, паспорт дома с полным перечнем общего имущества, включая землю. На землю, кстати, отдельные документы должны быть на, на земельный участок. Вот. И а, эти документы должны быть выданы как минимум да, БТИ и как максимум зарегистрированы в Росреестре. Дальше. У вас должны быть акты разграничения балансовой принадлежности по каждой инженерной сети. Вода, газ, тепло. То есть все, что подается от точки присоединения, да, должно быть все расписано. То есть вы за свои сети на вашей территории, на вашей земле несете сами балансовую ответственность. Да, по значит, жилищному кодексу, если у вас точка присоединения не установлена, то считается по внешней границе стены дома, капитальной стены дома, вашей несущей. Следующий документ – это документ договоры, договоры, на закупку ресурсов и услуг. То есть в этом случае, да, когда у вас там граждане каждый сам за себя, да, или все являются собственниками вот этой вашего имущества общего. Вы идете, заключаете, либо а, договор как от одного гражданина, законодательство позволяет заключить договор на закупку ресурсов гражданам. Да, или вы образовываете какой-нибудь свой там ТСЖ, например, либо жилищный кооператив вы образовываете, да, и уже совместно закупаете воду, и там друг с другом вы а, внутри этого кооператива делитесь по, по счетчикам, кто, кто там сколько чего на, набежал, да, и по общему счетчику, по общему ОДИ сверяетесь. Вот. То есть вот эти, все, а, вот эти все инструкции написаны для вас. Как вам? Вот вам нужны счетчики для того, чтобы вы там не подрались, да, кто больше, кто меньше, вы кто газа израсходовал вот это вам нужно тем кто живет в жилых домах это не нужно поехали дальше пятый вопрос кому принадлежат инженерные сети дома есть у нас жилой дом да, если мы понимаем, что у нас жилой все-таки дом, а не МКД, то если вы внимательнейшим образом посмотрите состав общего имущества, вы его можете запросить вот эту вот выписку, выписку из Росреестра по вашему дому, по зданию, запросите. И вы увидите состав общего имущества, и вы увидите одну удивительную вещь. Ребята, оказывается, оказывается, инженерные сети в состав общего имущества дома не входят и это тоже корреспондируется с различными другими Значит, постановлениями, в частности, если мне память не ошибает, 491-е постановление прочитайте. Вот, оно, кстати, про МКД, все целиком и полностью. <laughs> и 354-е тогда читайте. 354-е постановление там для многоквартирных домов и жилых домов. Так вот, значит, сети инженерные, ребята, я вам вообще Америку открою. Ни одна инженерная сеть в общее имущество дома не входит. Не входит, вы понимаете, что электросеть, вода, холодная вода, горячая вода, водоотведение, тепло, это вообще к общему имуществу дома не входит абсолютно, вот, как понять, чья сеть. Возвращаемся к актам разграничения балансовой принадлежности. Вот в этом акте должно быть написано, чья эта сеть. И вы поразитесь. В большинстве случаев эта сеть принадлежит РСОшке. Либо городу. Но, как правило, это РСОшка. То есть она по замкнутому контуру гоняет внутри ресурс который к ней же потом и возвращается, понимаете, и ничего вы с этим не сделаете, как бы эта сеть вам вообще не принадлежит, абсолютно, то есть все оборудование, которое поставлено на этой сети, оно жителям вообще не принадлежит, да это на самом деле и собственникам-то не принадлежит, если они себе как-то по акту балансовой принадлежности это не отписали. Вот, это я сейчас говорю про МКДшников. Если вот отписали по акту, то значит это им принадлежит. А если не отписали, я видела такие случаи, да, в кондоминиумах есть, сеть принадлежит РСОшке. Вот, и РСОшка там, да, имеет полное право по 354-му, по 491-му ходить по квартирам, сверять, значит, эти показания, потом их сверять в ОДИ. То есть она полное имеет право к вам, в жилые квартиры, вообще в жилые дома... Кстати, термин жила, жила, «жилое помещение» и «квартира» э, — это термин неконституционный. В Конституции написано «жилище человека». Так вот, жилище человека, ребята, неприкосновенно. Читайте Конституцию. Кто не понимает, тому, значит, прям, прям тому должностному лицу носом тычем, что жилище неприкосновенно. Термин «жилое помещение» неконституционное и относится исключительно к МКД. Вот к МКД, туда, туда все, в сад. Так, значит, ребят, возвращаемся, да? Про сети. Сети принадлежат, как правило, балансодержателю. И надо выискивать, кто же такой балансодержатель. Какие у нас здесь есть варианты? Первый вариант. Значит, свою местную поселковую городскую администрацию запрашиваем. Департамент имущества или подобное. Запрашиваем у гарантированного поставщика. Сейчас я дальше расскажу, как найти гарантированного поставщика. Копию акта разграничения балансовой принадлежности. И можете еще у своей УКАшки запросить. Вот это то, что вам нужно запросить по всем сетям, которые есть в вашем доме. Холодная вода, горячая вода, тепло, газ, свет. Да? Запросили. Дальше вы выясняете, кто владелец вот этого всего мероприятия. Сейчас мы дальше раскроем, для чего нам это нужно. Вот это первый запрос, который вы должны сделать. Следующее, поехали. Значит... Следующее, это у нас как раз-таки договоры, да, на поставку ресурсов должны быть заключены договоры. Это у нас прописано четко в гражданском кодексе. Вот, если я сейчас не ошибусь, по-моему, глава 6, да? Но, ребят, начинается со статьи 539, вот где-то около того. Значит, 539 статья Гражданского кодекса «Договор энергоснабжения». Сразу делаю поправочку, что вся глава, в последней статье этой главы, прочитайте, это написано, вся глава распространяется, там написано только про энергоснабжение для того, чтобы ввести глупых телепутиков в заблуждение. Но мы-то с вами не такие, мы с вами уже проснулись, поэтому... Читаем последнюю статью, там четко написано, что вся глава распространяется на все ресурсы, на все. Вот слово энергоснабжение заменяем газоснабжением, водоснабжением, что вам там еще по трубам поставляют, да, колоснабжением с виской. Вот все заменяем, значит, и вот на всех это действует абсолютно. Начиная с 539 статьи, на всех ресурсников это действует. Читаем внимательно пункт 1. что говорится, что снабжающая организация обязуется подавать абоненту, то бишь потребителю, через присоединенную сеть энергию или там какой-то ресурс, да. С каким условием? Значит, значит, с условием тем, что потребитель обязан обеспечить безопасность эксплуатации, находящейся в его ведении электрических сетей, да, или инженерных сетей, находящихся в его ведении, то есть четко статьей 539 установлено законодателем, да, что сеть, сеть инженерная должна быть в собственности, понятно? Это касается предыдущего, да, ищите по актам разграничения балансовой принадлежности ищите, кто собственник этой сети. Дальше. Вот этот собственник этой сети должен отвечать за исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, воды, там чего-то еще. Да? То есть собственник сети несет ответственность за оборудование. Вы поставили новый унитаз, он у вас сломался. Идете к собственнику сети. Да, и вот его мучаете по поводу того что у вас сломалось оборудование дальше поехали значит то что касается при, приема ресурсов то есть должен быть определенное устройство это прописано в пункте 2 539 статьи гк рф должно быть определенное устройство которое будет принимать ресурс да, У вас такого устройства в квартире нет. Значит, по поводу электроэнергии я писала экспертное заключение. Называется оно «Мосэнергосбыт. Значит, отказ от оферты. Отказ народа от оферты». Выложено это все на моем ресурсе, да, на портал 713 «Путь к свободе». Есть такой документ, там экспертное заключение по энергетике. Прочитайте его внимательно, ознакомьтесь, я там пояснила, рассказала, что что и как, кто является абонентом, кто является потребителем, кто является пользователем. То есть нас, жителей, там нет вообще, вот от слова совсем, ребята. Вот, там все термины, определения, все объяснено, поэтому вы не поддавайтесь введению в заблуждение. Вот 539-я статья. К нам не относятся вообще никоим разом. Абсолютно, да. Здесь, если вы видите внимательно, читаете, то тут подавать абоненту потребителю, который является как раз-таки балансодержателем инженерной сети. А его надо выяснить, кто такой балансодержатель, да. Вот, вот к нему все требования предъявляются. И договор заключается с балансодержателем сети. То есть у вас, как минимум, должны быть на руках документы о собственности на эту сеть инженерную. Для того, чтобы заключить договор. Поэтому ни у кого нет договора ни на поставку воды, ни на поставку электроэнергии. Потому что вы никто, ребята. Так, следующий вопрос. Переходим. С этим все понятно, да? Для того, чтобы закупать ресурсы оплачивать его по договору, вы должны быть владельцем инженерной сети. Значит, шестой вопрос: в чем видение находятся вопросы организации услуг ЖКХ для населения? Да, кто же, собственно говоря, вот этот балансодержатель? Проанализировав юридическую базу по этому вопросу, выяснили, выяснили следующее: что. Пунктами 1.3.1.4 статьи 14 ФЗ. 131, наш любимый ФЗ о местном самоуправлении, устанавливает вопросы владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения. А это, вспоминаем сразу вопрос 2, который мы разбирали, да, что оказывается весь жилищный фонд это государственный и муниципальный да? Так вот, 131 ФЗ, возвращаемся обратно, да, перескочили, он, значит, относит вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также вопросы организации в границах поселения электротепла, газа и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом. Да, то есть это уголь, кто там топит углем, кто там топит еще чем-то, там торфом, я не знаю, чем вы там еще топите дровами, да, отнесены к ведению органа местного самоуправления. Понимаете, да? То есть в 131-м федеральном законе, ребята, четко написано, что ваше поселение обязано вам делать все, если вы в Росреестре зарегистрировали свою жилую площадь, да, и вам, вам вас наградили а, вот этим вот свидетельством о праве собственности. Все, ребята, ура, аллилуйя! Значит, ваш, фон, ваш домик попал в жилищный фонд государственный и муниципальный, значит, над ним сразу же образовалось шефство вашего поселкового, городского там и какого-то там еще совета, да, Самоуправление. Вот, я буду сейчас разбирать на примере города Москвы, но вы там уже по своим деревушкам и городам разберете этот вопрос. Значит, что здесь дальше написано? Что вот эта норма, статьи 14, корреспондируется с главами, ну, у нас для города Москвы 4-5 устава города Москвы. Вы запрашиваете, второй запрос, который вам нужно сделать, второй, прям выписываем, вы запрашиваете устав вашего, Вашей администрации, вашего этого, как он называется, такой поселение, да? Правильно. Значит, вашего поселения запрашивайте устав. И ищите в уставе главы, которые отвечают за бюджет да, и за имущество, распределение имущества. Вот, четвертый пятый главы устава города Москвы и. Вот обязательно у вас тоже у всех есть. Закон города Москвы. Вот у меня 27 ноября 2019 года номер 33. Называется он о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 21-22 годов. А ранее это был закон Москвы 29 ноября 2017 года номер 47. О бюджете города Москвы на 18 и плановые 19-20 годы. Вот нашли эти законы. Они будут на сайте вашего, значит, поселения. Вы найдете эти законы, откроете и увидите. Это закон, по которому у вас собирается доход в бюджет и по которому распределяется а, вот этот вот собранный да, доход а, по бюджетным статьям. Там вы найдете, вам нужно поискать, называется эта штука, код расхода по бюджетной классификации, на конце будет 200. Вот это как раз будет услуги ЖКХ. Вот, найдете, увидите, что у вас тоже собираются на услуги ЖКХ, из чего формируется а, этот фонд, бюджет, этот бюджет. Из налогов, из аренды, там, из сдачи дорог, там еще какие-то здания, лабуды, там, в общем, ребята, изучать долго, интересно. А, доходов у городов много, у, у поселков, городов, у всех есть доходы в бюджет, у всех все это дело собирается. Дальше поехали. Значит, следующая норма, которая устанавливает безоплатный отпуск государственных и муниципальных услуг, а они однозначно государственные и муниципальные, поскольку услуги ЖКХ прописаны в бюджете города Москвы. А раз они прописаны в бюджете города Москвы, значит, они 100% государственные и муниципальные. Понятно, да? Но это уже прям э, ну, до, до смехоты доходит. Все же написано. Значит, смотрите. Есть такой шикарный закон, федеральный закон номер 210 об организации предоставления гос государственных и муниципальных услуг. Так вот, в статье 8 пункт 1 четко прописано, что все государственные и муниципальные услуги оказываются заявителем на бесплатной основе. Все, точка. Вот, поэтому, поскольку вот эта вот услуга ЖКХ включена в бюджет, да, то она является однозначно государственной муниципальной вот, и она значит, поставляется бесплатно. Значит, как подтвердить, что она вам постав поставилась и оплатилась? Заходите, опять же, на сайт своего поселения и ищите такую штуку, называется ⁇ Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда ⁇ Значит, публикуется он на официальном сайте муниципалитета. Вы открываете этот файлик, это будет Excelевский файлик, он есть помесячно, он есть поквартально, есть по полугодиям, есть за год. Вот. значит, Если к вам там наезжать за какой-нибудь июль месяц, значит открываете э, конкретно файлик за июль месяц и смотрите строку э, с кодом в конце 200 там должно быть. Он вообще-то 3,0, 0,5, 0,1, кучу нолей в конце 200. Вот код, бюджетный, код расхода по бюджетной классификации 200. Это как раз-таки будут услуги ЖКХ. И посмотрите сумму, какое ваше поселение затратило на эти услуги. Значит, что такое оплата услуг ЖКХ? Ребята, это госконтракты. Госконтракты, то есть бюджетные средства могут быть потрачены только через госзакупки, через тендеры, все как положено. Понятно, да? Значит, смотрите тогда. Таким образом, организация в границах поселения электротеплогаза, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом отнесены к ведению органов местного самоуправления посредством бюджета поселения через организацию госзакупок. Вот эта вся история бюджет проводит. Понятно, да? Значит, бюджет собирает денежки. Вот эти денежки по госзакупочкам оплачивают все ресурсы у РСОшек. Седьмой значит, вопрос. Переходим. Организация государственных закупок ресурсов для населения. Как это все организовано, и какими законами это все регламентировано? Значит, важно знать, что поставка государственных и муниципальных услуг производится посредством гарантирующего поставщика. То есть не просто какой-нибудь СОшка должна быть, а это должен быть гарантирующий поставщик. Госзакупки регулируются. Следующими у нас нормативно-правовыми актами. 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Да, Это тендерные площадки госзакупки. Второй закон. 35-фЗ об электроэнергии. Ну, я здесь рассматривала электроэнергию. Там еще есть такие же законы о тепловой энергии, о воде, водоотведении. Найдете. Значит, федеральный закон 147 о естественных монополиях, вот это как раз-таки прикрывает задницу гарантирующему поставщику, потому что он единственный на территории, да. И постановление правительства РФ, ну, допустим, по Свету, 442 по Есть такое же постановление правительства по теплоэнергии, по воде и т.д. и т.п., где написано, как, как заключаются договоры, между заказчиком и ресурсоснабжающей организацией. Вот эти постановления регулируют вот эти как раз такие отношения, да, что, что нужно, какие акты разграничения, какие документы нужно подать, какие документы выдать, что для этого нужно, как собственность подтвердить на сети. Вот по электроэнергетике, кому там свет отрубают, читайте внимательно 442, там все прописано, все, все, все прописано, что нужно сделать для того, чтобы вообще стать балансодержателем своей собственной сети, да, как они нам приписывают в квартирах. Ну, зайдет идиотов держит. Так, что здесь важно знать, ребят? Важно знать, что нельзя закупать услуги по технологическому присоединению к электросетям. Значит, что это такое? Технологическое присоединение и точка технологического присоединения – это целый процесс. Целый процесс. Вот, соответственно, смотрите, вот эта норма бьется с гражданским кодексом, у нас там была, помните, статейка, сейчас я открою, 539-й договор энергоснабжения. И вот здесь вот как раз-таки нам расписывали, что должно быть некое энергопринимающее устройство для того, чтобы мы осуществили присоединение, и это важное существенное условие договора, заключение договора, да, энергоснабжения. Так вот, наш фас доблестный сказал следующее, что, ребята, по технологическому присоединению к электросетям, да и к прочим сетям, вы не имеете права заключать договоры, и взыскивать плату. У нас, между прочим, очень многим, всякие разные э, какие-то облъерцы там и сети и электросети и всякие типа, типа продающие организации да энергопоставляющие ресурсы поставляющие э, пытаются доказать что счетчик ваш электросчетчик например да это точка технологического присоединения к электросети. <смех> ну это глупо, конечно, но тем не менее, да, держит за дураков. Так вот, если у вас это ваш случай, если вам такое написали, да, можете сослаться именно вот это вот письмо ФАС и послать их лесом. Вот что нельзя, вот это нельзя считать. Но вообще, кстати, изучите внимательно, потому что технологическое присоединение это вообще абсолютно другая вещь. Вот, ну просто вам рассказываю нюансы, да, как дурят. Значит, статус гарантирующего поставщика дает не кто-нибудь, а Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков находится он в интернете, фас.гов.ру, ссылочку я вам в документе дам, только там гарантированные поставщики. Значит, скажу сразу для Московской области, у кого МОСЭнергосбыт, он не является гарантированным поставщиком для Московской области. Поэтому он вообще не имеет права к вам не то чтобы обращаться, он вам не имеет права даже свет давать. Вот. Вы можете фаз прям прямо написать, что нарушается регламент поставки электроэнергии. Договоры, скорее всего, там не заключены, поэтому он и не является гарантированным поставщиком. Это нарушение законодательства, причем прямое. Значит, ребят, вот на вот этом вот фасе, да, на этом сайте fass.gov.ru вы ищите своих единственных гарантированных поставщиков. Вот у меня, допустим, для моего дома, да, это электроэнергию поставляет мосэнергосбыт, тепло поставляет маек, да, и вода источная, водоотведение, мос-водоканал. Вот у меня три гарантированных поставщика. То есть я могу к этим трем гарантированным поставщикам написать запрос и узнать: согласно акта разграничения балансовой принадлежности, кому принадлежат сети в моем доме в конкретном, да, и получить ответ, кто является балансодержателем. Дальше. Дальше, ребят... Все достаточно просто, поскольку это госзакупки, да, поскольку здесь уже все прописано, мы можем прийти а, на сайт нашего муниципалитета, найти отчет об исполнении консолидированного бюджета, вот, открыть этот отчет, посмотреть, какие суммы прошли по госзакупкам, а, по ресурсам ЖКХ, увидеть, что все оплачено. Я пыталась найти на своем сайте mos.ru, пыталась найти госконтракты на закупку, ресурсов. Я их не нашла, но хотя еще недавно они были. Вот. Я думаю, что можно запросить в департаменте ЖКХ по крайней мере, предоставить сведения о госконтрактах, да, либо написать в ФАС, либо написать в Роспотребнадзор с требованием предоставить, да, потому что это наше конституционное требование предоставлять документы да, или выписки из документов, которые, собственно говоря, влияют на права и свободы человека. Вот. И в заключении я вам привела еще один довод. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями не создает для жителей населения обязанности по оплате. Это регулируется пунктом 3 статьи 308 ГК РФ, в которой установлено, что договор не создает обязанности для лиц, не участвующих в нем, в качестве сторон. Это также установлено в статье 100, ой, 432 Гражданского кодекса, да, который полагает договор с заключенным только если между сторонами достигнуто соглашение по существенным условиям. Да. А я вам уже говорила, что существенное условие у нас является, а, значит, тот, кто является балансодержателем сетей, да, то есть оформленная собственность на эту сеть инженерную. Вот. Ну и, собственно говоря, наличие принимающего устройства для ресурсов, да, ну а также исправность приборов, оборудования, связанных вообще с этим всяких устройств. Ну и кучу всего, кучу еще документов. Пункт 1 статьи 16 Федерального закона 212 о защите прав потребителей признает недействительными условия договоров, ущемляющих права потребителей. Например, заключенных кем-то от имени потребителя, но без его участия. Значит, ребята, у кого заключены с управляшками договоры, по пункту первому статьи 16 Федерального закона о защите прав потребителей, эти все договоры признаны недействительными. Потому что договор с управляющей компанией содержит воду, свет, газ и прочие ресурсы, на которые управляющая компания вообще не имеет никаких прав от слова совсем. Потому что это госзакупки. Госзакупки. И это доказывается в три счета. Просто полчаса полазьте на своем сайте, своей а, администрации города, поселка и так далее. Это госзакупки. Как может то, что закупается государством, да, моим муниципалитетом, а, перепродаваться какой-то управляющей компании? Это госзакупки. Все, ребята, это нарушение не просто прав потребителей, это статья. Дальше, значит, статья 37 федерального закона того же самого, да, Прав потребителей гласит, что порядок расчетов за выполненную работу, оказанную услугу, определяется договором между потребителем, да, то бишь поселением, потребитель у нас город, город, поселение, и исполнителем. Исполнитель это гарантированный поставщик. Да? А не так, как нам вменяют, что потребители это мы, жители дома, да? а исполнители это вот они. Нет, ребята, потребитель является э, тот, кто организовал эту госзакупку, да? кто закупал по госконтракту. Вот, э, подвожу итог. Значит, все ресурсы, все ресурсы это госзакупки. Однозначно. Я вам сейчас доказала за 8 шагов, что это госзакупки. Вы все можете по инструкции пройтись, проверить по своим организациям. Это раз. Значит, второй момент. Остается у нас управляющая компания. Значит, управляющая компания и закупка услуг управляющей компании. Мыть вам окна там в подъездах, убираться, что там, чинить краны и так далее. Ну, такие эти сети общего имущества же их надо в порядке держать, да, так вот эти услуги управляющим компаниям по договорам тоже оплачивают, и ребята, это тоже госзакупки, то же самое госзакупка, им все оплачено, и тем, и другим все оплачено, соответственно, вот эти все поборы, они не то чтобы незаконны, да, они вообще просто где-то за гранью понимания, что это такое, доказывается очень просто, очень просто, буквально 2-3 запроса, и даже и запросов не надо, вся информация есть в открытом доступе на ваших сайтах, пожалуйста, если кому-то надо для суда, бежите, значит, к нотариусу, и с сайта пускай он открывает, распечатывает, делает скрин этих всех файликов, да, и заверяет нотариально, и несете это все в суд. Вот, инструкцию вам выкладываю, значит, все, все, все, что касается сферы ЖКХ, это все госзакупки. Значит, по госзакупкам, ребят, это нарушение бюджетной сферы, это установлено, вот сейчас не совру, но я попробую вспомнить, это 46 статья бюджетного кодекса Российской Федерации, в которой установлены штрафные санкции за нарушение бюджета. Вот. Но хотя нарушение бюджета здесь сложно будет доказать, да, скорее всего, это мошенничество, это введение в заблуждение, это вымогательство, это геноцид, это там порча чужого имущества, ä, управляшек, да, это там издевательство и, и все, что к этому привязано. То есть ä, здесь как бы потерпевшие вы. То есть надо просить, чтобы вас признали потерпевшим во всей этой схеме да, ä, управляющей компании там. Ну, в общем, ребят, я вам рассказала всю схему как буквально вот за полчаса размотать всю вашу управляющую компанию. Да? РСОшки, все ресурсы доказываются, безусловно, за полчаса. Блуждание по интернету. Вот. И наличие договора управления между муниципалитетом и вашей управляющей компанией вы можете запросить в управляющей компании и в муниципалитете. И там, и там. По... Э еще раз повторю, по Конституции они обязаны вам это предоставить. В Конституции есть такая статья, вот правда не помню какая, не могу вам сказать, поищите, пожалуйста. 41 по-моему, Вот там еще тоже 41 пункт, пункт 3, сокрытие информации, которая влияет на права и свободы человека, карается по закону, да? сопоставимо с 1069 ГК РФ о личной персональной ответственности должностного лица, который сокрыл эту информацию, ну и дальше уголовный кодекс, повлекший там чашки, там какие-то последствия, угрозы жизни и тролливали. В общем, можно там накинуть этим товарищам. Поэтому, ребят, доказывайте это все, доказывается легко, даже Мало-мальски там судья, который будет упираться всеми руками и ногами, в любом случае вынуждена будет это признать. Вот, потому что это неопровержимые факты. Ну вот просто неопровержимые. Для своего успокоения можно сделать несколько запросов. Ну вот просто несколько запросов в муниципалитеты. Ну куда они будут отпираться? Они могут просто не давать. Да? Хорошо, запросите через Следственный комитет. Запросите через МВД. Прошу провести расследование по таким-то доводом ознакомить меня с результатами расследования. Пожалуйста, делайте хитро. Вот, так тоже можно. Так что, ребята, всем нам удачи. Вот, давайте уже наводить порядки в ЖКХ, уже хватит эту тему мусолить. Если каждый, каждый, хоть один человек в своем доме проснется, наведет порядки, понимаете, мы этот вопрос очень быстро закроем. Нам уже давно все оплачено. И они это не скрывают, это все висит в публичном доступе на их сайтах, все вывешено. Вот, другой вопрос, да, что мы еще можем же запросить как учредители вообще-то этих муниципалитетов, мы еще имеем право настоять на аудите и провести вообще-то аудит. Да? Поэтому если некоторые товарищи будут упираться, можно им аудитом пригрозить. И имеем на это полное право, между прочим. Вот, Так что всем нам удачи. Пользуйтесь, действуйте. Пока-пока.